Всем привет друзья! В этом видео поговорим о самом надежном, безопасном и, главное, децентрализованном криптокошельке TrustWallet. Присоединимся к более 10 миллионам человек, которые уже используют этот кошелек. А также попробуем, наглядно покажу, как перевести с биржи на этот кошелек свои монетки, криптоактивы, если у вас такие имеются. Ну что ж, погнали! Как вы заметили, и криптовалютами и децентрализованными приложениями интересуется все больше и большее количество пользователей сети, поэтому очень важно обеспечить максимально удобный и надежный доступ ко всем опциям блокчейна. Если вы желаете быстро и без проблем покупать и обменивать цифровые активы, монеты, а также пользоваться вашими любимыми децентрализованными приложениями и знакомиться постоянно с новыми, не выходя именно с криптокошелька. Я вам настоятельно рекомендую обратить внимание именно на этот кошелек Trust Wallet, который создан для мобильных гаджетов на базе Android и iOS. Этот кошелек это децентрализованная биржа и браузер для Dubs, ну просто в одном флаконе. И самое главное, почему я считаю, что он надежный и безопасный. Помимо того, что он децентрализованный, это означает, что Никто э, не знает, что вы им пользуетесь, никто не знает э, вашего имени, фамилии, вам не нужно никаких загружать сюда документов. И самое главное в этом кошельке, это то, что его официально поддерживает одна из крупнейших торговых площадок Binance. И именно Binance приобрела у разработчиков данное приложение 2-3 года назад, э, по-моему, с 2019 -го года, кошелек, и он теперь совместим с Binance Dex и системой Binance Chain. Для того, у кого нет кошелька этого, вам нужно скачать приложение с Google Play или App Store, прописать Trust Wallet, скачать его и дождаться окончания установки. Нужно сразу подтвердить, что вы согласны с условиями обслуживания и что вы понимаете последствия утери мнемонической фразы. То есть перед тем, как установите, обязательно запишите вот эту seed фразу с 12 слов на английском языке, где-то выпишите, скопируйте ее, чтобы у вас было 2-3 экземпляра, потому как потеря этой фразы восстановления – это равно потере ваших денег. Поэтому здесь очень внимательно, будьте осторожны и отнеситесь к этому серьезно. Изначально в нем, как вы зарегистрируетесь, будет отображаться только там 3 монеты – BTC, Ethereum и Binance. Остальные все монеты из токенов стандарта, а поддерживает стандарт этот кошелек токенов ERC20, BIP2, Binance Chain. Их можно легко добавить. Чуть позже я покажу, как это сделать. Вот так выглядит лицо кошелька. Смотрите, здесь вы можете видеть, это у меня, которые монеты уже имеются. Я сюда перекидывал их с биржи, буду здесь там хранить. Постоянно потихонечку на маленькие суммы докупаю криптовалюту. Такую создал себе криптокопилку. Но это не важно. Суть в том, что, смотрите, здесь у вас будет там три монеты. Да, Binance ETH и Bitcoin. Чтобы добавить сюда монету, которая вам нужна, вам нужно нажать вот на вот эти, справа вверху, такие две точечки. И здесь у вас появятся монеты. К примеру, вам нужен, не знаю, дагикоин. Вы нажимаете вот эту галочку и дагикоин появится там у вас в меню добавится. Если вы хотите убрать, скрыть его, также же самую эту галочку берете и убираете. Здесь очень важно понимать, так как здесь монеты, которые мы просто листаем, видим, они все практически в своей сети или в сети Ethereum. Но я же пользуюсь, например, сетью Binance Chain. И сейчас при переводе я вам покажу именно почему. Потому что в комиссиях разница очень существенна. И для того, чтобы брать ту или иную монету, в сети Binance Chain вам нужно прописать. И вот, к примеру, я хочу взять такую монету, которая есть в сети Binance Chain, да, BIP20. Но не все, сразу скажу, монеты есть. Но давайте для примера пропишем монету Uni, да, то есть Uniswap. Пишу Uni. И здесь мы видим, что есть Uniswap в сети BIP20. И вот ниже есть Uniswap в сети ERC-20. То есть TAV в сети эфириума, TAV в сети Binance Chain. BIP20 Binance Chain, ERC-20, сеть эфириума. И это очень важно. И плюс разные комиссии. Если я добавлю, поставлю галочку, нажму готово. Опустимся вниз и видим, и у нас появилась монетка Uniswap. Чтобы получить и отправить сюда эту монетку, нужно на нее нажать. И у нас появится... Здесь видите, стрелочка отправить, есть получить, есть скопировать. То есть, отправить, если у нас есть эта монета, мы кому-то хотим отправить. Получить это мы нажимаем получить, у нас генерируется адрес, на который мы хотим получить. Все то же самое, как в банке с банковскими картами. Только здесь вот вместо цифр есть вот такие э, цифры с буквами, да, и их множество. И здесь нажимаете Копировать адрес. Также можно скопировать адрес сразу вот здесь. Смотрите. Я скопировал адрес и сейчас хочу вам показать интересную вещь. Если вы отправляете монеты в сети Binance Chain, вам нужно сюда на Smart Chain перевести немножко там BNB, чтобы было. Потому что плата за комиссию будет сниматься именно в BNB Smart Chain, которая есть BIP20. А вот эта монета с желтым, видите BNB, это в сети BIP2. И она используется для комиссий торговых операций, которые вы будете проводить на бирже. Биржа здесь тоже имеется, я вам дальше покажу. Если вы будете пользоваться сетью ERC20, вам на счету нужно иметь обязательно вот эфириум немного. Также хочу сказать, если вы переводите любые монеты в сети BIP20, у вас номер, адрес всегда будет один и тот же. Поэтому не пугайтесь, если номер кошелька будет один и тот же. Для сети BIP20 он один будет у вас здесь постоянный, для сети Ethereum будет другой. Поэтому мы скопировали кошелек, как вы видели, в сети BIP20 на Uniswap. Но я хочу перевести, у меня там несколько монет есть, Riff Finance, к примеру, вот у меня уже есть 12444 монеты. И я хочу еще пополнить сюда кошелек. Я кошелек даже не копирую, потому что, как только что я сказал, кошелек здесь в сети BIP20, я буду переводить, он одинаковый. Теперь смотрите, я захожу на биржу Binance и хочу вывести мои монеты RIF. Видите, здесь 2214 монет. Мы нажимаем на вывод и здесь выбираете сеть. И вот смотрите, то что я хотел вам донести. Если я буду выводить RIF в сети Ethereum ERC20, комиссия составит 39 долларов, ребят. Да просто огромная комиссия, это сумасшествие, я беру. А если в сети BIP20, Binance Chain, да, вот это черная Smart Chain, что я показывал значком, будет всего лишь 18 центов. Естественно, я выбираю BIP20 и вставляю сюда адрес. Все, запрос на вывод средств отправлен. Нажимаем «Завершить». И в течение там минуты-две сейчас средства поступят на мой счет. А, уже монеты вот получили. Мы. Видите, получен платеж. Заходим Риффинанс и вот на счету уже 3453 монеты, видите, да? Все, как отправить, получить монеты мы разобрались. Как отправить? Тот же самый, например, нажимаете отправить, нажимаете Риффинанс и вставляете сюда адрес получателя. И выбираете либо максимальное количество, либо монет сколько вам нужно. Нажмете далее и отправляйте. Также видите вверху пишет отправить Риф в сети BIP20. Будьте внимательны. Вдруг у вас там монеты есть в сети erc 20 или просто TRON-TRC. Что здесь еще есть Замечательно. Смотрите, есть вкладочка «Финансы». Здесь вы можете стейкать монеты. Доступно нам пока 6 монет. Вот, к примеру, вы хотите стейкать BNB. да? Здесь вы видите процент годовых, которые вы получите. То есть, если вы отправите на стейкинг там, 100 монет BNB, вы за год получите 123 монеты BNB. Как это сделать? Нажимаете на вкладочку. Нажимаете еще, нажимаете стейк, выбираете валидатора. И как мы видим, ну, здесь уже 13,5%. И нажимаете далее. Здесь введете количество BNB, например, 11 готово. И далее. И потом нажимаете подтвердить. И у вас будет потихонечку стейкаться монета BNB. Также стама. Вы сможете это отстать, как любой момент, и забрать свои BNB. У меня здесь, видите, недостаточно средств, поэтому мы отсюда сейчас выходим. Дальше вкладка «Коллекции». Это там получать и обмениваться, и продавать там NFT-токены. И справа в нижнем углу рекомендую также зайти в «Настройки». Здесь нажать там «Повысить безопасность». Например, установить пароль. Например, установить там FSSD или отпечаток пальца, в от кого телефона, там настроить пуш уведомления, ну и многие другие настройки. Если мы нажмем вкладочку DEX, мы перейдем сюда в обмен. То есть здесь мы можем менять свои монеты. Если мы имеем там монеты ТВТ, а хотим получить BNB, вы просто пишете, вот у меня 61 монета ТВТ, .34, и вам по курсу... Нажимаете подтвердить, и я получу Binance Smart Chain в сети BIP20, получу 0.099 монет. И вы в этом кошельке, то есть не выходя никуда на биржу, можете делать обмен. Также же самое можете делать к доллару, там взять USDT и прописать. То есть с этим проблем нет. Если вы хотите на бирже по той цене, которая вас интересует, вы можете зайти на биржу и здесь установить по какой цене хотите купить или продать ту или иную криптовалюту. Ну и последняя укладочка «Браузер». Здесь вы можете переходить и участвовать также в стейкинге, заходить в пулы ликвидности под определенные проценты, пользоваться такой площадкой, как там Uniswap от сети Ethereum, как PancakeSwap, которая работает на сети Binance Chain, децентрализованная биржа. Но как это делать, я думаю, запишу в следующих видео. На сегодня, я думаю, информации более чем достаточно. То есть самое главное, что вы нужны понять, да, с целости и сохранности оставались у вас криптоактивы, нужно сохранить сид-фразу. И обязательно, если там телефоном не дай бог что-то случится, вы скачиваете опять же приложение TrustWallet, вводите ту сид-фразу и у вас кошелек восстанавливается. Сюда также само через сид-фразу можно импортировать кошелек, который уже у вас был там, к примеру, на MetaMask. Поэтому здесь очень и очень круто с этим работает. Также немаловажный момент, если вы пользователь iPhone, там у вас система iOS, да, там как у меня, у меня вот этой вкладочки браузер не было. Чтобы она появилась, вам нужно закрыть все приложения, зайти в Safari и прописать, вот как вы видите на экране, просто в браузере пропишите, нажимаете ОК и нажмете Открыть, и у вас подтянется вот этот браузер. Также ссылку я оставлю там под видео в описании. Но если резюмировать по кошельку да мы можем отметить здесь практически все плюсы из минусов очень тяжело к чему-то придраться с плюсов я бы отметил это самое главное это простота в использовании это надежность это поддержка большого количества монет и токенов есть встроенная внутренняя биржа есть браузеры DAPS, есть возможности покупки цифровых монет за фиат с помощью банковской карты мультиязычный интерфейс ну а также Trust Wallet Staking, который позволяет даже зарабатывать пассивный доход. Больше информации, как всегда, даю в своем Телеграм-канале. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Пишите под этим видео комментарии, как вам такой криптокошелек. Пользуетесь ли вы им или после этого видео начнете пользоваться. Будет интересно мне почитать. Подписывайтесь на YouTube-канал. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю только роста крипторынка, ваших депозитов, ваших активов.